И еще одну скажу вещь в этом куске повествования. Из примерно 8 миллиардов людей, живущих на Земле сейчас, использовать волшебные палочки могут примерно 80 тысяч. Половина из них, в силу разных ментальных блоков, скажут, нафиг и нефиг, как бы по самым разным побуждениям и причинам, хотя бы могли творить чудесно. А оставшие 40 тысяч, не такая уж малая армия способная навести здесь порядок. Шутка, особенно учитывая все нюансы известные мне. А мне известно, ой, как мало. Но вот тот самый момент. Представьте на малый миг, на этой планете сейчас живут 40 тысяч волшебников, которые могут все. Вам не стало еще страшно или жутко? Ведь не все волшебники такие, как Виктор. Есть убежденно злые ведьмы-колдуны, которым особый кайф причинять кому не попали. Очень страшные, очень долгие страдания и мучения в особой извращенной форме, пользуясь своей абсолютной неуязвимостью и безнаказанностью. А еще то тут, то там вспыхивают магические стычки, сражения, войны, в которых больше всего страдает и погибает. Кто? Правильно, люд простой и, как правило, невинный. Вас не ужасает такое вот положение? И что вам некуда скрыться, потому что волшебники могут найти кого угодно, где угодно и когда им угодно. И сотворить, что хотят, непредсказуемо. Я даю хреновый вариант, по которому добра и зла... Примерно поровну. Никто не победит. Эти войны будут веками тысячелетия. Их-то не убить. Они все вдруг стали бессмертными. Натворили все копии, дубли, клонов и всякого другого. Вы вообще понимаете, как можно много выхватить всего лишь от 40 тысяч волшебников, ведьм, колдунов. Правда, хорошо, что большинство из них спит. Может, еще спит. А может, пока спит. И какой фактор их может пробудить? Я знаю ответ. Вам предоставлю самим подумать и прикинуть. А что вдруг... Я говорю, про армию, способную навести здесь порядок. Да, так и есть. Они быстро и навсегда наведут здесь иной порядок. Такой, в котором все нынешние законы, традиции, защиты, советы и все прочее будет отменено, запрещено и уничтожено. Не будет старого мира. Они будут управлять так, как им видится верно. И не факт, что в их мероприятии останется достаточно мест для сны неживущих. А потом проснутся остальные 40 тысяч и потянутся те, кто в принципе мог научиться. И тут, я думаю, счет пойдет уже на миллионы. Миллионы магов, разные силы, разных убеждений, разные по виду, по сути. Но любой смертельно опасен для тех, кто без магии. Долго ли не маги проживут? И как?